Привет с вами! Я Атилет, вы на канале Атихай. И я хотел бы вам не только домашние влоги снимать. Ну, я это подумал, что-то на последний момент, что-то. У меня много домашних этих видео хотела И я так подумал, может снять что-то, контент снять, может быть. Я подумал, и у меня идея появилась. Конечно, на Ютубе уже полно есть, но я тоже хотел это попробовать чтобы нет, да, попробовать. Я не буду говорить, что это на Ютубе нету, так что я скажу, на Ютубе это есть, yes, так что я захотел попробовать это, попробовал, вот. Мне интересно было, не знаю, вы там что хотите, Хотите, пишите мне без разницы. Ну мне интересно. Короче, смотрите, давайте. Моя сестренка, познакомьтесь вот с ней. И сейчас. Давайте. Ты готова, да? Да. Ее зовут Камила. И вот, Камил, кама, ты куда идешь? А? А? Давай. Я буду говорить да, а ты будешь выполнять. Ладно? Ладно. Ой, ты будешь говорить да на все мои вопросы. Ладно? Ладно. Сейчас ты должна, знаешь, что ты должна. А. Это залезть на этот диван и это прыгать пять-десять раз. Пять раз прыгнуть ты должна. Нет, залезть. Залезть ты и попрыгать. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. Теперь я, да? Да. А? Давай сейчас я включу секундомер. Эй, я... Это я... плохое. Конечно. Я, пугаю. Пугаю. я буду считать до 10, а ты будешь бегать по лестнице. Я буду считать до 10 секунд, а еще ты должен успеть за 30 минут, я буду на секундомере считать, за 30 минут ты должен успеть все, все это сделать, я буду считать до 10, ну, да. короче, я сейчас поставлю секундомер, ты должен за 30 секунд а, 10 раз туда и обратно, на этом, на Не лестнице. На лестнице сбегать, вот так вот, туда-сюда должен, 10 Ладно, раз, так. за 30 секунд. Ладно, сейчас я включу. Эээ, вставай. вставай, вставай. Даже ты не знаешь, что я тебе приготовил. Вот варенье, короче. И сейчас ложку достану. Ложку достану. Мне не важно, сколько ты ешь, ну, это, ты должна 10 секунд будешь кушать эту, ладно? Ты Без кушаешь, ничего, да? да, 10 секунд. А я буду считать. Пока не кушай, я сейчас скажу. А. На стар внимание. Марш! Давай! Раз. Два. Три. Давай, давай, наблюдаем. Давай, кушай. Четыре. Mm. <coughs> Уже не может, да? Агама уже не может. Что, давай, давай? Пять, давай, кушай. Пять. Шесть, давай. Уже не можешь, да, шестую? Половину съела, а половину чё? Давай, даешь. Шесть, давай, ещё. Семь, давай, семь, давай! Кажется, куда ну, 8 он будет считать. Семь, ну, я лжу. Восемь, давай, девять и десять. Все. И как тебе? Встань, давай, вставай. И как теперь? Uh -huh. Ужас. Не, не хочешь больше кушать uh -huh. это варенье? Uh -huh. Вот она сколько... Почти всю варенью она скушала, вот. Она почти всю варенью скушала. Вот. И теперь ты выполнил, да? Моя задача. Теперь я. Да. Ребята, мы уже надеемся. Ладно, раз, Нет, два. Показывай. Получается. Ладно, вот, короче, секундомер. И... Давай, одик. Давай, раз, два, три, пошла. Там пошла, пошла. Да-да-да, давай. Давай, давай, давай. Раз, <соспаливайтесь> <соспаливайтесь> давай, ядик, давай, давай. Давай, Время идет, Дай -дай -дай -дай -дай. давай ты какая-то Давай. Не считаешь, что ты не а? Нет, конечно, считают. Я скажу. Считаю. Считаю, не Давай. Давай. Давай. Давай. Да. Стоп! Ты сколько раз Давай. А я не знаю. Дай -дай -дай -дай. Давай. Давай. Давай. Давай. ты и я, <смех> уже время вышло, Адик. А. Итак, сколько у меня? Ты считала, сколько Где? я бежал-то тут? восемь раз. Восемь. А сколько надо было? Десять. Ааа, я не это, да, не выполнил. Давай теперь, я теперь. Давай. А посчитать, сколько у меня получилось. И давайте, и это ты должна выполнять, ладно? Это ты должна сейчас сесть. Куда? А вот так, вот куда? сюда. Вот сюда. В краю ковра. Угу. Так. Нет. Нет, да, да. да. и до сутова ты должна допрыгнуть да. до той стороны ковра и до этой стороны ковра. Ладно, ты должна топрыгнуть. и не только это, еще говорит кричать кря кря кря кричать ладно? Вот на? Вот на? Ладно? А если я не допрыгну? А? А если я не допрыгну? Ты должна допрыгнуть. Я же не включаю секундомер. Давай. Вот. Мы начинаем. Ты готова? Да. Это. До сутого, до этого края допрыгну. И то по шагам, ладно, как я тебе научил. Ладно. И кричишь громко гря. Гря, ладно? Давай. Насчт три. Да? Раз, два, три. Давай. Еще давай. Классно. Давай, теперь я. Мне тоже хочется, мне понравилось. Я тоже хочу свой голос слышать. Теперь ты, твоя очередь. Раз, два, три! И вот с вами был я, Аделеть и моя сестренка. Кому понравилось, ставьте лайки, кому не понравилось, тоже ставьте лайки, и я пойму, сколько вас. И это, подписываться не забудьте, короче, и эти все дела не забывайте, короче, всем пока. -то.